Этот трек посвящается всем жителям неоновых дюн. Давай, Рауди, устроим им шоу! Ты в полной боеготовности. Надеюсь, вы захватили с собой беруши. Я помогу, друг. Нас А вот и я. Скучали? Ну, дайте мне уже микрофон. Знаешь, я к себе не слишком серьезно отношусь. Да, люблю повалять брака. Ну что с того? Итак, начнем. За мной с меня хайповый трек! А ты серьезно? А говорили, будет трудно. Давайте немного пошумим. О нет, я не какая-то там певичка-однодневка. Перевод и дубляж. Зона Гейм. Специально для Apex Legends Mobile SNG. Ссылки на группу и Discord указаны под видео.